Воздушный а, поменен. Масляное, масляное здесь, да, масло поменял, а, поэтому как бы человек говорит, смысла менять нет, а вот номер двигателя, сейчас мы его сверим, что-то еще можно разобрать, пластик а, вот это да. можно, да уже поздно, уже приехал, драку не заказывали, но уже оплачено, да, так, а вы не помните, для того, чтобы снять стекло, ему надо всю пол нужно всю полморды разобрать, она снимается, да? Шикарно. По-моему, Сейчас попробуем, конечно, да. Насколько я помню, там вот это вот, там же блокератор стоит и получается, надо будет снять. Да, если, если так, если там то нормально, то блокиратор стоит. Угу. Но как у меня есть, честно говоря, не помню. Может быть, не снимется Оп, не и блокиратор, да. Но он вот здесь находится. Здесь два блокировки. Это, это мы в сервисе будем разбирать, мы просто хотим его отправить в Ставрополь. А. А, ну тут разница небольшая будет. Вот, получается вот стекло, а вон сидушка. Тут разница небольшая будет. Наверное, лучше не снимать его, да. Да, да, да, да. Потому что тут как бы разница. Я думал, что то сначала подумал, что стекло там, сантиметров 30. То есть как бы оно того стоит тогда. Сейчас стекло снимать не будем. Сейчас его прикурим, заведем. Отправим в сервис, зарядим его. Вот, сразу аккумулятор на зарядку поставим. Скинем клемму, попробуем со стеклом что-то решить. Посмотрим там диски, не знаю, сейчас получится разобрать или нет. Так, тут сейчас нам, получается, болты. Тут же и подкрылок снимать надо, да? Хотя, чего уже смысл там смотрите, если все равно в сервис везем. Вот, уже здесь у нас крышка не разбиралась вроде, да? Либо новая стоит, уже говорил об этом. Так, вентиляторы все, музыка, подсветка, траверса. Что еще, так освежить свою память просто слегонца. А он американец, да? Ну, я смотрел, да, по документам похоже американец. Ну вообще, насколько я знаю, у них два, у них завод вроде в Америке голду собирает, все причем. Ну то есть как бы они вывоз все с Америки. То есть у них на, на американский рынок идет очень большая надежда, поэтому они сюда, все там делают. Так, клавиши. Раз, два. Еще раз посмотрим. Здесь все красивенько. Шова стоит, не какая-нибудь с девятки. Я пока это сюда положу. Нас, чтобы вы ничего свое не забыли Тут водичка Страховой полис Страховой полис действует До сентября А он, он им не сможет воспользоваться Мотор холодный Завелся вообще с полтычка Абсолютно холодный мотор Потому что мы пришли Да, он холодный абсолютно как масло Матильсович тоже, что я понял. Мне кажется, здесь не 7-100, а 5-100, скорее всего, да, масло? Не хочу, ради не помню. Так, а я тебя вроде закрыл. Вот так вот. А Барзачок-то у меня отключал А, понял А, кстати, и с собой этот да, а, Как он называется Айпод, iPad, айпад Я в них не разбираюсь, как они правильно называются Еще раз надо Не-не, подключить Он сбросился, да Сейчас зарядится, да, и будет музыку. Она сама и заряжает, и включает. Ну, да, да, да. А управление только оттуда или отсюда она работает? Работает отсюда, прям. То есть если вот здесь полюм, да, там диск, это да, да, все да, работает. Все, все переключается. Шикарно. Радио. Я понял. не я, он сам Тут вроде да, все в оригинале Никаких китайских кастролябов тут нету Ничего никаких да Никакого Все фишки на месте Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь На месте, раз, два, три, четыре, пять И большой штабер 12 Да, все на месте Все похожи на родные либо около рода. И нибудь там то, что в дороге было, то и намотали. Все нормально, ничего не горело. Аккумулятор, конечно, либо зарядить, либо поменять. Каких-то там остролянок я тут не вижу. Сейчас еще здесь стриму накладку. Посмотрим, что у нас тут будет. Как эта накладка снимается аккуратненько? Аккуратненько снимается накладка за да, резинка. ничего не сломал вот резинка раз вот эта резинка раз здесь вторая резинка вот она вторая резинка вот это сейчас ее вот так положу тоже здесь поизучаю генератор стоит толерант сюда менять это антифриз лапка никаких мешать здесь я не вижу в мотор чтобы его трогали разбирали снимали если и делали то очень хорошо очень хорошо и качественно потепок нет нигде ничего не сочится никакое масло не исходится поэтому я думаю что резинки все на месте можно пробовать брать кататься и может быть даже сразу и заберем его все сейчас пускай зарядится что там, изолента да я а что там под ней? Просто ну, так? Ручку делали, когда а. перекрутили А, ну типа, что приклеивалось, наверное. Да. Ага. Это все оставляете, да, да Римы? Да. А, как они называются, забыл? Да, да. Нет, ну как шарики, как же они. Дим Рим или как они называются? Рам, рамы. Лишнего никакого ничего нет. Один скольчик есть на двигателе, фотку я скинул. Вот, ну, то есть, скольчик Чисто маленький такой Все на месте Здесь крышки Интересно, ради даже сейчас отговаривать Посмотреть, скрывались ли крышки или нет Это резинки специальные? Нет Крышки, походу, даже и не трогали То есть, ну, тут все настолько красиво Тут как будто с завода Походу, дела сюда Никто никогда не лазил Да то есть болты, если закручивают, это новые. То есть это насколько надо было заморочиться, если сюда лазили. Даже новые болты закрутили. А вот эти штучки обычно при разборке теряются. Особенно у криворучек. Не знаю, мне нравится. Я бы взял, были деньги, дайте денег. Танцы с бубном, с музыкой. Ну, Дать ему разгазоваться, может быть. А там еще не включили, там play нажмите. Не знаю, мне больше нравится в белом цвете, конечно. Она и побольше, и пошире смотрится. Черная такая она, аккуратненькая. Кстати, номера читать будет очень сложно. Сдалека сейчас отойдем. Половину только вижу, 28 вижу. И то потому что знаю. А если сверху, то вообще без вариантов. То есть видно, реально номер вот так. Вот так вот видно сдалека. А у него ченджера нет, да? Его вытащили. Там сабвуфер же воткнули, да, с этой стороны? Я просто вспоминаю, две недели прошло. Там же есть аукс, если что. Я думаю, может быть даже сегодня его сразу и отправим. Какой глубокий смысл его трогать? Если масло свежее. Антифриз, здесь все поменяли, воздушный фильтр поменяли. Но ну, как бы мне я, конечно, могу не верить и разобрать мотоцикл, увидеть там то же самое. Но какой глубокий смысл человеку врать, если мы уже приехали его забирать, правильно? Поэтому я думаю, что смысла врать нет. И лишний раз затаскивать его в сервис. Ну, такое не действие, поэтому я думаю, что можно будет его сразу сегодня отправить. Надо было просто сиди другой, включить вот сюда вот, да? Мы сюда нажимали, там типа другой диск, да? Увольняет ну, нормально. Паси, да, вот здесь... Здесь сабвуфер, вот здесь нормально, прям пассив. Давайте сейчас, наверное, обкатнёмся, либо выкатнитесь туда-сюда, пока ну, он да, зарядится. Думаете? Да. Ну ладно, сейчас. -то. Сейчас накладки все оденем. Вот, вот, вентилятор включился уже второй раз. Потом вентиляторы работают. Сейчас сяду, на нем прокачусь, сначала передачи попался. Все, все передачи проверил, ничего не выключается, то есть, соответственно, я разгазовывал на каждой передаче, как вы видели, жал на тормоз, то есть давал ей нагрузку. На овердрайве на пятой передаче сделал то же самое, давал максимальную нагрузку, то есть, грубо говоря, как будто я ехал в горку. И ничего не вылетает, все хорошо, тормоза работают, то есть, ну, меня ничего не смущает, мотоцикл огонь надо брать. Сейчас будем выезжать на улицу, вот, и уже вам звонить. Все, здесь после связи нет, вот бой. Приехали мы второй раз за голдой. Первый раз не получилось. Покупатель не помнил пароль. И поэтому банк ему отказал в переводе в целях защиты, безопасности. Сейчас приехали второй раз. Спустя уже, наверное, недели И будем сейчас его забирать. Для тех, кто угадал, какой мы будем забирать, прям лайк вам личный от меня. Вот. Я вроде все приготовил, застегнулся. Сейчас документы еще раз проверим. Ждем, когда деньги придут И будем отправлять Можно птс еще раз я посмотрю Чтоб не перепутать ничего А то мало ли, может что-то перепутать можно Я его пробивал сегодня, он чистый Сейчас давайте он деньги пришлет Вы подпись поставите А, так он получается крайний, да? А, ну подпись ставить получается Это ваша, да? Да, это Все, я понял это... А некуда, да Я вместе с документами тогда сразу Наташ, пришли деньги? 815 тысяч. Все, хорошо, мотоцикл Все Деньги пришли? Деньги пришли. Спасибо. Берегите мотоцикл. Все. Спасибо, дорогой. Посмотрел? Не подвел. Прощание. Барянки, так, да? Так, а мне теперь куда-то надо навигатор настроить сейчас. Навигатор настроить. А он мне не держится там. Надо будет, да, металл, если бы был бы там вот здесь. А я сейчас посмотрю, да. Просто я, когда незнакомый район, я лучше по навигатору. Так, вроде ничего не забыл, документы забрал. А мне музыку нельзя, там же потом YouTube заблокируют. Я сейчас выключили. А, не забудьте свою прикуривалку. Все, еще раз спасибо большое. Да, согласен. Я уверен, на дорогах увидимся. Потом будем вспоминать, где мы виделись, ну, через пару лет. Там. Все, всего доброго, до свидания. Что, поехали кататься на голде? Со второй передачи. Да, я аккуратненько, да, спасибо. Так, подогрев ручек стоит, сидушки выключили, все. На дальнюю включили. Пошатываться будем потихонечку, да? У нас тут камера чуть пошатывается. Я ее закрепил достаточно высоко. Вот, зеркала настроены. Голду я знаю не первый день. Катался неоднократно. Вот Почему поехал именно на мотоцикле? Потому что в прошлый раз мы вообще не могли найти ни одного эвакуатора. Тогда с эвакуаторами-то ладно. Было намного холоднее, но деньги человек не смог отправить, потому что его заблокировали а, счет, но ну, имеется в виду, он назвал неправильный пароль И ему, соответственно, сказали придите в банк Это был выходной день И еще у него там это была ночь Потому что Приморский край, Владивосток Не получилось отправить, короче, деньги И эвакуаторов не было Сейчас уже вроде договорился с нашим Николаем Чтобы он забрал, потому что Рома не может У него там, он не влезет просто с мотоцикл в бусик а у Коли бусик большой, и как бы я с ним договорился еще, давай в воскресенье с тобой свяжемся, сегодня понедельник Утром я ему позвонил, а он сказал извини, типа я уже уехал там далеко, ну то есть как бы контрольного звонка не было, ну ладно, окей Я посмотрел на погоду, в принципе можно аккуратненько потихонечку ехать а, в режиме города Вот сейчас едем а, в транспортную компанию отправлять мотоцикл, с этим мотоциклом делать ничего не надо масло свежее, резина есть, то есть все хорошо бензин, кстати, уже на исходе, на исходе, да, ну то есть он моргает но то он есть, то он нет я думаю, что хватит нам доехать до транспортной компании, нам в любом случае его сливать ну давайте ух ты как ух ты как рвешь хорошо И фи вообще <свист> не, голда отличный байк, но реально не для города Он. Он а вот для дальников это классно, конечно. А вот если а, куда-то очень, куда-то очень далеко, это классный мотоцикл, конечно. А вот а, если рассматривать с точки зрения там, этого мотоцикла для города, как универсальный, ну блин, ну тяжеловато, конечно, будет в городе на нем, особенно какой-нибудь маленький город, либо где-нибудь в центре а, Москвы, там, да, там, где улочки очень узенькие, не такие широкие, как здесь. Так можно было, да? Голда, это да, это отличный байк, но не для маленьких городов. В идеале с Голдой иметь еще какой-нибудь мотоцикл, минимум. Какой-нибудь там 400-ки, 600-ки, дорожника какого-нибудь, чтобы по городу кататься спокойно. А на Голде, на дальняк, вот у меня сейчас спинка там сзади стоит, вообще отлично. Я вообще кайфую и сижу. Вот. Что в автомобиле сижу, что на, на, на мотоцикле Только единственное, что вот здесь по пробкам Даже не особо протиснуться да? То есть Мы сейчас стоим в пробках Я даже особо и не буду Щемиться, потому что машины еще не привыкли Весна, у нас сегодня 5 апреля Да, мы должны были забрать его 1 апреля Либо 31 или 30 марта Что еще сказать Вы хотели вот такие покатушки Ну давайте по, пообщаемся Считаю, что выезжать еще достаточно рано очень давно решил для себя, что нужно выезжать уже после Пасхи. Ну, даже в Ростове можно было выезжать в начале марта, но все, как бы, с пониманием относились, что выезжать в реале после Пасхи. То есть это, это не просто так, знаете, там, типа Пасха, да, это, она же каждый год, каждый, ну, постоянно в разное время, вот. Ну, то бишь, в разные месяца. Именно, как бы, я не знаю, как это высчитывается, ну, короче, после Пасхи всегда тепло. Бывает, конечно, катаклизм какой-нибудь, а, а когда пару или тройку лет назад в июне в Москве шел снег. Это был вообще просто какой-то кошмар. То есть, ну, уже вроде все катались, уже все в шортах ходили, а на следующий день просыпаются, и снег идет. Было такое. Но это из за ряда вон выходящее как-то так. Вот, сейчас мы едем. Я хрен знает, где мы едем, я даже понятия не имею. Навигатор я не вижу, адрес не могу сказать. Москву знаю хреново относительно. На улице сейчас он не показывает, какая температура. Вот, ну Где-то 6 градусов. Я утром смотрел, где-то порядка 5-6-7 градусов на улице. Но я еду, у меня даже куртка не шевелится. Вот, То бишь, на меня ветром вообще не, не обдувает. То есть, если я, например, сейчас вылезу за пределы там стекла, тогда да. Тогда меня будет обдувать. А сейчас я чувствую себя. Вот, я теперь понимаю, где мы есть. Профсоюзная намкат налево. Попробуем аккуратненько вот сюда зайти. Я ноги выставил, потому что я еще не привык к этой ширине. Я Хочу камеру поправить, она у меня смотрит немножко криво, то есть горизонт завален. А, Поехали. Реально кайфово. Вот я на спинке отвалился сзади и кайфово реально. Я сижу ровно, прямо. Ноги практически под 90 градусов. Так, между ряди вот так вот, чтобы меня не сбили, если что, в случае чего. Я всегда стараюсь теряться именно э, так, чтобы между мной и машиной прошла еще машина, которая не успела оттормозиться. Так должно быть получше. Вот так вот. Теперь, сука, в другую сторону завален. А, Дебочки красивые. За рулем сидят. Мальчиком подмигивают. Что-то там хотят. Это экспромт. Поехали. Так, ставим последнюю передачу. Вот я нагружаю передачу, крайнюю, пятую, овердрайв. То, что в принципе делать нельзя, особенно на этом мотоцикле. Овердрайв, запомните, парни, овердрайв, это не для того, чтобы разгоняться. Овердрайв ломается, то есть это крайняя передача, это для экономии топлива. Когда вы едете, например, грубо говоря, там 120-140 да, на четвертой, потом включаетесь на пятую и спокойненько просто держите пониженные обороты. Это не для ускорения. Часто ломают овердрайв пятую передачу, потому что на ней жигуют. Разгоняйтесь максимально на четвертой и спокойненько катайтесь. И ничего вам не будет за это. И передачи будет хорошо себя чувствовать. Типа по автобусной полосе можно, гайцов еще нет, но окей. А я аккуратненько вот так вот чик. Да, я сейчас одет в обычную шмотку, в обычную куртку, которую вы меня часто видите это не мотокуртка, я буквально взял шлем и перчатки, вот это вот и все, что я взял, а, вот соответственно, куда вы идете? Зеленый красный у вас, у меня зеленый вот, я а, взял только шлем и перчатки, потому что за курткой, за шмотками надо было ехать в сервис, а, ну как бы далеко, а я еще на такси к тому же а, вот, ну короче, как бы если я уроню этот мотоцикл кстати, ох ты, это у меня кстати перевешивает опять этот буфер который с левой стороны вот именно в левую сторону сейчас мы еще раз разгонимся и я дам чуть-чуть катнуться а без рук чуть-чуть так а что я стою как лох привычка с зимы осталась прикиньте стоять в пробках вот я и стою типа в них аккуратненько потихонечку просачиваемся ну то есть как бы я особо не буду хулиганить потому что на чужом мотоцикле исполнять тем более на таком дорогом. Так вот, почему я без шмотки? Я без шмотки не потому, что нужно брать меня пример. Вот, Если я уроню этот мотоцикл, то лучше я покалечусь очень сильно, чем буду выплачивать за него 815 кассерей. Просто я собрался ехать крайне аккуратно. Как бы, знаете, ну шмотка просто она дает немножко уверенности в том, что можно немножко сжигануть. Ну, то есть такое какое-то подсознательно. Именно поэтому я не стал заезжать за шмоткой. Я вообще как-то это спонтанно решил вам записать этот видос на голде на полторашке был видос а это вам видос уже на 1.8 я вам скажу что мне эта голда намного больше нравится не потому что она свежее а потому что у меня руки вот так вот не сводит кто смотрел полторашный ролик ролик полторашки а там угол от атаки он более острый и мне получается по плечам не очень удобно давайте 20 набрал, вот я еду. Тут чуть-чуть немножко смещение есть, потому что пере, вот, переваливается, но руль не дребезжит, ничего, вот он начинает только сейчас. То есть как бы как бы Как бы норма, короче, как бы норма. Вот я руки приотпускал, вот я немножко вот видите наклоняюсь, потому что там сзади реально кофр он очень тяжелый. Как было и на той Галде, Там тоже немножко перевешивало. Вот, но, но, но, мотоцикл как бы наклоняется немножко влево, но едет ровно, это самое главное Никаких воблингов, никаких там вот этих вот моментов нет То есть даже если вот я руки бросил сейчас вот, то есть вот, притормаживаю, она немножко раскачивается, но все хорошо Вот, короче, мотоциклом я доволен, а, никакая передача опять-таки не вылетает, это мы проверили еще подземки. А, ролик вы этот, этот кусок видели, да? А, получается, как я проверяю, я ставлю на центральную подножку либо на подкат. Здесь есть центральная подножка. То есть мне нам нужно дать нагрузку на передачу, да? То есть я переключаю на первую, газую, торможу задним тормозом, переключаю на вторую, газую, торможу задним тормозом плавненько, подтормаживаю, да? Вот, потом газую, торможу и так далее на каждой передаче. То есть таким образом я даю нагрузку, как будто я еду, то есть ускорение, и, соответственно, передачу нагружаю тор ну, тормозом проверить другим с каким-то способом, кроме как таким, либо кроме как проехать, я не знаю. Но, во-первых, кто мне даст прокатиться на мотоцикле, который не оплачен, да, вот я сейчас взял, оплатил, да, вот человек оплатил, все хорошо. А так, кто мне даст его там прокатиться, да, ну мало кто, бывает. Люди, конечно, возьму прокатись по парковке, но по парковке я не смогу включить даже третью, ну, так, если по-хорошему нагрузить, там, в лучшем случае, вторую можно нагрузить. Ну, то есть, как бы, либо со старта с третьей, да, можно. Опять же, разные мотоциклы бывают. Ну, то есть, это, как бы, такой, знаете, самый, можно сказать, способ, а, как посмотреть передачу, работает ли коробка или нет. К сожалению, так возможно сделать не на всех мотоциклах, только в том случае, если я с собой взял подкат, если, например, нет нигде а, подкатов и центральной подножки, то тогда... Можно, конечно, взять с собой подкат, если нет центральной подножки, и померить, попробовать, как это будет. Голда – это реально мечта. Вот это вот, тут это то, что, знаете, вот хочется уже очень давно. Вот, то есть, голда – это реально класс. Вот. А по поводу контроления, да, вот тоже очень часто спрашивают, там типа, вот смотрите, вот мотоцикл, вот, вот я раз, видите, вот, я давлю в другую сторону, а он рулит, вот, вот так вот, оп, оп. Кстати, этот шлем я все никак не могу почистить, уже второй год так я обычно его протираю, но каждый год я стараюсь делать ему, так скажем, полную чистку. То есть стирка-стирка это понятно, полностью разбираю шлем, снимаю все вот эти заглушки, все вот эти вот штучки, все вот это разбираю а, и, соответственно, начинаю там чистить, полировать, мыть и тому подобное. Я снимаю его полностью, все разбираю, вот там до винтика, вот здесь вот, винтики вот эти. Все полностью разбираю, чищу, смазываю. В комплекте в шою есть специальный такой этот типа гель силикон или как он там называется смазка. Вот я этой фигню смазываю. Но когда, например, ее нет, можно купить там. Я взял, например, тюблик ликвимоли или матюля, не помню, ликвимоли вроде. Вот. А у него есть, ну то есть у них есть такая смазка типа. Ты что меня не видишь, вообще, что ли, мудила? Вот, у них есть такой тюбик, прозрачный такой, ну, как белая прозрачная такая смазка. Вот, и вот я вот этим вот все это дело смазываю, все крепления, все вот эти вот визоры, все. Шлему уже 8 лет. В 2013 году мы его купили, сегодня 21 год, уже 8 год ему пошел. Как бы все шлема, которые у меня были до этого, всякие китайские, либо HGC, там еще что-то, максимум 2 года, максимум. Этому шлему уже хвост и в гриву Я где на нем, с ним только не катался Ну, я думаю, вы видели, да? По поводу крепежа на камеру Вы видите сейчас на своих экранах, как я ее закрепил Примерно вот таким вот образом Это все выглядит Вот Обычная липучка с Алиэкспресса вот. И переходники Такие же с Алиэкспресса Очень часто задают вопрос, типа А как ты ее не боишься, что она отваливается На 250-300 километров? Я... Не езжу такие скорости. У меня скорости максимум там ну 150 ну 200. Вот на 200 я не снимаю на камеру, потому что ну как бы это плохой пример подавать да молодежи. Если мне нужно, если я опасаюсь, есть специальные шнурки которые для этих целей, то есть можно. Там, закрепить шнурок себе вот сюда на ремень и даже если например камера отвалится она все равно на шнурке повиснет и будет висеть типа они такие как стросики в пластике вот очень жесткие такие то есть не отвалится никуда ничего не сбежит брать меня пример ездить без экипа ездить так рано это еще рано поэтому я не рекомендую еще выезжать до пасхи мост вполне себе мне очень нравится из тех, что мы посмотрели, это вполне достойный экземпляр, за эти деньги 850 он стоил, мы забрали его за 815 тысяч рублей вот считайте сами, сколько мы скинули денег человек изначально продавал его вообще за 900, потом спустил цену, там что-то ему нужно было, не знаю, ну короче он хочет сейчас пересесть опять на так, у нас вот, вот о, овердрайв, вот я например еду с определенной скоростью это просто переключить, вот смотрите, пятая передача, четвертая передача вот смотрите, три с копейками да. Я переключаюсь просто на другую передачу Вот на овердрайв У меня загорается там овердрайв Не знаю, видно вам или нет, бликует или нет и Я просто держу одни и те же обороты То есть нельзя на ней там вот так вот делать, ускоряться Она даже не хочет ускоряться Это овердрайв Те люди, которые катались на мотоциклах там В 80-х, 90-х годах знаешь, что такое овердрайв То есть это как бы овер, это последняя передача Это не потому, что там типа показатель Вот смотрите какая передача, вот она типа последняя индикация Нет, на овердрайв нельзя разгоняться и нельзя вот так вот делать То есть это передача для того, чтобы, ну знаете, как для понижения Знаете, когда вот есть, говорят, не хватает седьмой передачи, чтобы просто снизить обороты Это примерно то же самое То есть по факту здесь четыре передачи, по факту Пятая передача это просто чтобы сбросить обороты Не для ускорений, не для спортивных состязаний Именно поэтому здесь люди начинают там отжигать по жесткому И давай соответственно ломать себе коробку Ну вот я сейчас получается даже на пятой передаче Попробовал на овердрайв немножко ускориться Он так, ну, он вообще не хочет ехать Ну потому что ему не кайф что, ну, то есть он, он, он, Она не рассчитана на жесткие какие-то там ускорения Овердрайв это для того, чтобы просто плавненько, спокойненько Идти в свой диапазон, там соточку идете чтобы у вас было там не 4000 оборотов, там 110, да? Вот. А чтобы было там половиной тысячи оборотов. чуть-чуть ну, меньше, чуть-чуть. Это, короче, для экономии бензина. Овердрайв это для экономии бензина. То есть, если мне надо ускориться, я все, вот переключился на пониже, ну и пошел. Вот. Чтобы не было, раз, и переключился опять. Все. Я вот на овердрайве сейчас иду. Я иду 80 км в час, у меня 2000 оборотов работают. Вот. Соответственно, включился сейчас, вот, смотрите, овердрайв. Овердрайв, да, вот, не надо на ней ускоряться с 60 км в час. Там, ооо, и все, не надо этого делать. Переключитесь на пониженную 2. Все, у вас там три, почти 3000 Она у вас и ехать намного интереснее будет. Ну, в смысле, не она голда там или мотоцикла, как хотите. Вот. То есть надо ускориться, понизьте на передачу. Вы ж, не знаю, ну вот. Я ускоряюсь, это, это третья, если не ошибаюсь Вот, четвёртая То есть я на третьей передаче просто ускорился и все. Зачем нам включать последнюю передачу для того, чтобы ускориться Ну то есть такое себе Вот, давайте сейчас я попробую вот так вот сделать Как-нибудь вот так вот, смотрите, я сейчас иду Вот я сейчас иду на второй передаче Отсечка Негде ездить, понимаете, негде Не надо ездить на овердрайве, вам зачем это нужно Так, лампочка уже горит но Мне в принципе хватило топлива, чтобы доехать Мне тут уже чуть-чуть осталось Сейчас заеду, возьму какие-нибудь ключики Чтобы открутить аккумулятор Девочка, смотри на дорогу, не на телефон И давайте Джу -джу. То есть Вот для чего овердрайв, понимаете да. Что я не знаю рассказать еще это Патри, канал Globus Мото. всем спасибо, что смотрели. Буду стоять в пробке. Не люблю я на чужих мотоциклах исполнять какие-то пироэты. Первая передача и аккуратненько чик, чик, чик, чик, чик, и поехали. Никто не смотрит в зеркала, потому что всем плевать. Никто не думает, что сейчас отсюда выскочит какой-то хрен на мотоцикле. Абсолютно никто не думает. Никто не думает и не ждет. Потому что что? Потому что супер джинс. Потому что все на телефонах, все сидят в инстаграме, в пробке скучно. В телефонах ковыряться нельзя, но очень хочется. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Пока никто не видит. Вот, Но пока нас никто не видит, но ну и мы никого не видим да? в пробках. Мотоциклистов мы не видим. Лето будет жарким. Вот так вот сейчас проберемся аккуратненько, по чуть-чуть, потихонечку Типа большой мотоцикл, такой широкий На самом деле мы сравнивали с Зизером Мы когда приехали на Зизере, мне дали покататься Мы приехали на Goldwing на Gold короче сборище, я не помню как он называется Мы когда приехали, мы сравнили Зизер 1400 с Голдой вот с такой же Разница в зеркалах, вот по ширине У Голды на 1 сантиметр, что ли, на полтора сантиметра шире зеркала, чем у Зизера ну, то есть, как бы, если сложить зеркала на Голде и на Зизере, спасибо. Если сложить зеркала на Голде и на Зизере, естественно, Голда будет чуть-чуть пошире. Но настолько ли пошире, вот, то есть, как бы, вот вопрос, понимаете. Не настолько этот мотоцикл широк, насколько говорят. Да, естественно, он так, он не такой, как Нинза 250 или какой-нибудь там спорт Сибирь 600 РР. А, да, у него, как бы, кофры сзади, он большой, объемный, тормозит шикарно, конечно, вот. Просто я, например, кофров сейчас задних не вижу, поэтому а, мне сейчас сложно судить. Вот, хватит зевать, чувак. Да я проеду. Вот, так-то, если что, то есть, а, в принципе, аккуратненько можно поездить, но просто нужно помнить, что мне никто ничего не должен. Многие там, ой, да что ты пропусти, да какого хрена вам должны что-то пропускать? Типа, потому что я на мотоцикле. Вот. Но сейчас, бы, если был бы был мой мотоцикл, я бы здесь, наверное, прошел. Ну, вернее, я бы пошел сюда. Вот. А так как это не мой мотоцикл, я здесь ходить не буду. Поцарапал, не дай бог, кого-то что-то. Нам, Мне нужно спокойненько, аккуратненько довести мотоцикл в транспортную компанию. Так. А вот здесь, кстати, вот очень опасный момент. В том плане, что здесь с правой стороны щемятся люди с дублером. Есть такая вероятность, что они просто меня могут не увидеть. Эти все моменты нужно читать. То есть они меня не видят в связи с тем, что... Они не ждут, что сюда кто-то сейчас приедет То есть они видят, что пустой карман И можно сюда попасть Вот, я поеду вот так Сорян, парни, не хотел нарушать Вот Не хотел нарушать Вот я сейчас здесь, получается, не прав Потому что я эту машину должен черную пропустить Как бы, как бы я еду не по правилам, да? Вот так как бы, если что Вот, но я не люблю ездить ни по обочине не там полоску, там разметку, и, там по встречке тому, и тому подобное. Там, то есть это вообще пипец, на мой взгляд. Я считаю, что если вы будете уважать водителя, да, то и он вас будет уважать. Потому что, ну, как бы, если вы уважительно будете относиться. На самом деле, если так разобраться, то вам никто ничего не должен, да, то есть как бы это с таким же успехом, что вы едете на машине и какой-нибудь хрен едет на мотоцикле, почему вы ему обязаны уступать, если он едет как бы немножко не по правилам, немножко прижимая вас, ущемляя вас в правах, потому что вы, а, потому что вы на мотоцикле вклиниваетесь в его, получается, зону, то есть вот я вот сейчас вклиниваюсь в его зону, он же там уже стоял, а я-то, получается, подъехал. И ничего, что я даже справа. И ничего, что даже если будет столкновение, у него помеха справа. Но по большому-то счету все равно, как бы, когда он там стоял, меня там не было. Не было. И тут я вдруг появился. Ну, как бы, некрасиво. Некрасиво. Сейчас заеду, возьму ключики. Это надо, получается, открутить. Вот, что Инка здесь делает. А ты что сюда пришла? И что сюда пришла? Хит? Где находится наш сервис? Наверное, этот видос я отдельно выложу, как проехать к нам в мотосервис. Для того, чтобы люди не спрашивали, как к нам попасть, если вы на мотоцикле, то можно к нам попасть примерно вот так. Либо если вы пешком. Тут у нас вечно куча машин стоит. Сейчас я вот сюда вот... Ой-ой-ой, я сюда не полезу на мотоцикле. Короче, вот туда. Ну, на голде кататься, конечно, классно. Единственное, только вот здесь не попрыгаешь особо, да? есть я очкую на каждом... Лежачим полицейским, потому что я еще не привык к габаритам и высоте этого мотоцикла Поэтому буду лучше крайне аккуратен, вот, чтобы не было никаких вопросов А надо ли выжимать сцепление при включении второй, третьей, четвертой и так далее? По мне, так это полнейшая глупость В смысле, что за вопрос? Вы же на машине выжимаете а сцепление, когда переключаете передачу Либо все на автомате уже начали ездить все настолько уже деградировали, что не понимают элементарных вещей Кстати, когда вы стоите на светофоре, например, я как езжу да, У меня получается одна нога стоит внизу, правая нога давит задний тормоз Чтобы мне удобно было перехватиться с переднего на задний И спокойненько, а, и спокойненько отвлекся И спокойненько газануть, отпуская задний тормоз Вот, я переключаю, смотрите Видно, да? Я просто боком еду Лицо у меня боком Вот, я вот так вот переключаю передачи Что за вопрос? Вот, и передачи сбрасываю и торможу Вот, смотрите, видите, я притормаживаю Передачу сбрасываю и подтормаживаю То есть, как бы ничего сложного в этом нет Нужно просто элементарное понимание физики Типа спалить сцепление Но как бы Быстрее палится сцепление Между прочим, когда вы делаете бернаут Для тех, кто не в курсе Бернаут, если вы делаете Вот вы палите себе сцепление А вот теперь, друзья мои Сейчас поедем задом Кто-то там кричал о том, что Задом, голда там Что-то человеку хотели показать Типа заднее не работает Потому что аккумулятор был сдох вы Смотрите, я ноги вот ноги мои, вот они, включаем заднюю передачу и на нейтралке сцепление еще дополнительно выжму реверсом аккуратненько, вот смотрите, я ноги волочу, видите вот она задом едет я разворачиваю то есть я ничего не делаю она только реверсом в обратную сторону вот светится там R все, R включена, вот я нажимаю вот он Чуть-чуть вперед. Так, сейчас. Выключаю реверс. Чуть вперед. Вот так вот, чтобы развернуться. То есть голда ездит задом на а, стартере. Вот, чтобы не толкать ее, вот так вот. Видите, вот я толкаю. Я включаю реверс. Так, передача у меня включена. Выбираю передачу. Включаю реверс. И пошел. То есть, вот она, пожалуйста, едет. Все. Голда задом ездит Поехали на отправку Что видит пассажир На заднем сиденье На шикарном мотоцикле Honda Goldwing И я считаю, что вот эта вот Голда Это самая-самая топовая Ну, то бишь, самая лучшая Вот эта, которая последняя Я честно ее не пробовал, честно Не буду врать Вот, но дело в том, что мне она визуально вообще не зашла ну, то есть как бы мне не понравилось и я не понял вот эта вот узенькая то есть как бы ее пытались сделать более универсальной я даже больше вам скажу что мне даже бэггер не зашел а бэггер это такая же голда только без заднего сидения вернее без задней спинки вот спинка получается у, убрали спинку сделали вот такое маленькое седло сзади какой глубокий смысл от этого, я вообще не понял То есть вроде как боковые кофры есть, ширина осталась та же самая Спинки нет, то что очень удобно, да, чем Голда в принципе славится Своей спинкой и комфортным задним пассажирским местом И кофра нет Ладно, если бы они кофры убрали боковые, еще куда не шло Но кофры боковые оставили ну, Решение на самом деле такое крайне странное А насчет того, что на новой Голде есть уже автомат-коробка но лично мне, например, больше нравится, когда я управляю техникой, я знаю, какая передача, мне приятно саму, самому включить передачу. Вот. Я не люблю всякие ECP, там, АБС и тому подобное. Я хочу осознавать, что я полностью... Вот это лучше не делать. Я хочу осознавать, что я полностью сам управляю техникой и сам... В ответе за то, что я делаю, а не думать о том, что вот ABS у меня сейчас работает. Ой, у меня подскользнулся, ECP, там мне там трекшн-контроль, там все это помогло. Мне это нафиг не надо, честно. Если я захочу, например, юзануть резко, да, я хочу понимать, что я хочу юзануть, и у меня это получится. Вот. Ну, видимо, я просто старого старой школы, old school, да. В том плане, что мы ездили на явах и ЖК Чизетах, у которых не то, что ABS, у них там у некоторых мотоциклов даже тормоза были тросиковые вот, и барабан стоял. Это вообще полный трешняк. То есть, как бы, тросик порвался, все до свидос. Тормозок у тебя нет, самый ответственный момент. А да потом уже пошла гидравлика. Так, переключаю на две пониженные. Самолет, елка, самолет. Не, ну конечно, она не суперспортивная. В любом случае, как бы, есть. Порты-то, понятное дело, они интереснее едут. Но тут как бы ради чего мы берем мотоциклы? Ради удовольствия дальних покатух. Я вот на этом мотоцикле реально могу как бы знаю, что я сзади жену посадил. Она, например, захотела уснуть, она могла уснуть и там спокойно сидеть себе в своей сидушке, вот в это там облокотившись, вот сзади, да, на какой-нибудь там, ну, на седло на свое, да, и спокойненько сидеть там, вот так вот, головой кунять все мы в принципе приехали в пэк будет еще пару фотографий о том как мы его отправляем может быть еще от заказчика от сергея будет еще пару фоток там или видео как он его получил но это не точно все системы проверил все теперь работает о, тут у нас все упало а так хотел записать что-нибудь интересное печально Собственно, вот на аккумулятор я клему скинул, вот она одна клема, вот вторая клема. Это оба минуса, это, судя по всему, саббуфер, а это вся система. То есть для того, чтобы завести мотоцикл, откручиваете, можно с собой плоскую отвертку взять откручиваете затягиваете все это дело и желательно прикурить мотоцикл будет ну, отключен от аккумулятора и соответственно есть вероятность того что он севший потому что мы каждый раз приезжаем и каждый раз его прикуриваем в идеале зарядить аккумулятор либо вообще его поменять вот так вот цепляем и выдергиваем там на резинках а потом опять же соответственно также все это дело и поставить все аккумулятор отключил бензина там в принципе уже нет вот Ключи. Кстати, второй ключ, я что-то не помню, где он. Все, аккумулятор я отключил, ничего здесь нет. А ключи поедут отдельно так с документами. Раз конверты не отправлять. Вот здесь внизу клавиши. Вот так вот. Потянулись за нее, открыли заднюю. Наверное, вот сюда вот и куда-нибудь я положу документы. Вот Либо сюда, либо сюда, куда-нибудь вот сюда вот сейчас положу их. Вот сюда. Курияки. Здесь будут лежать все документы. Вот. Ключик я сейчас спрячу. То здесь я закрыл. Все. Вот здесь клавиши. Три штуки. Вот они. Раз, два, три. Вот эти клавиши. Вот. Здесь все закрыл. Ключик я положу вот сюда. Здесь можно и будет ее открыть. Вот. Но чтобы не направлять здесь, открывается только с ключа. Так. Я могу сейчас даже, наверное, закрою. Да. Здесь сейчас ключом закрою. Вот, ключик, соответственно, положил в ящик. Ключ один. Так, все, ключом закрыл. Открыто. Закрыто. Все, все, закрыл. Ключик кладу вот сюда. Все, вот там ключ, сигнализация, все там. Это я забираю, антенны сейчас сложу. Антенны складываются вот так. Все, приподнимаете, ставите на место все, вот это вот. Подняли, опустили. В принципе все. Сейчас грызу, вот так. В принципе это все, что хотел сказать с вами Патрик, канал Глобус Мотор, всем пока. Ну конечно, все сначала нельзя. Угу. Все. Патрик, здрасте. Вот по просьбе сняли немного, скрыли только что. Вроде все в порядке. Не ни царапин, ничего нет, никаких дефектов. Посмотрели, все в порядке. Сейчас будем забирать и везти домой. Все, спасибо. Еще раз Патрик. Так, ну все, закатили доску, поставили. Все нормально. Пока сейчас уплотняем его, прицепляем.